Здравствуйте, меня зовут Роман Бевзенко. В следующей лекции мы с вами будем обсуждать поручительство. Поговорим о двух возможных подходах к пониманию поручительства, о том, что такое регрессный, что такое суброгационный подход в поручительстве, и обсудим правовые позиции Верховного Суда из недавнего пленума, посвященного этому способу обеспечения исполнения обязательств. Смотрите на видео